Chaetana Prabhonanda. Sriadvait. Ты моя Этая, Кришна, Кришна, Кришна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 Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рам, Хари Рама Hare Хари Хари, Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare Hare Hare, Hare Hare Hare Ари Krishna, Hare Krishna Ари avez Hare Hare Рама Рама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 Господи Господи Господи Господи Господи Господи Господи о, магия, ВАНЧА ГАЛП ДОРУ ВЕСТА КРИПА СИНДУ МАЙ ПАЧА ВАТИ ТАНАНДУ БАВАНЕ ПО ВАИСНА ПРОНАМ ВРИНДА ИТТЛУ СИТТЕ ПРАИ КРИШНА КРИШНА Гаурува Гаурунда, Бада Хари Кришна Хари Кришна Кришна Аптер сэм you are very very fortunate. Yeah. maybe after many days after now you are meet you. Yeah. So, meet with you, so today you try listening, you know, this is the Easter action of Sri Bhaktisiddhanta Saraswati Goswami Prabhupada, okay, how many, many times when somebody doing this, this, this some spiritual path, you know, they are telling so many problems coming this, this life, even this material world also when Haradashtha Guru doing bhaja Each life also coming so many obstacles. You know, someone of the time, some devotee there asked Guru Day. I I am following this spiritual path. So, so many obstacles coming in life. Then Guru telling, you know, how you are coming in your life, but not like this Pandavas, not like this Pralhad. Not like this, харддашагур. This kind of problem will be not coming your life. And when lore, he Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна, Кришна, Хари, Рама, Хари, Then this Muslim, five or six Muslim, they to, you know, 22 market, he very badly, poorly, he, uh, P to heat, you know, beat to him, you know. All you know so many problems. And when Pra Lad Mahai does bhajar, himself he father, he tried to peel to him, throw under the, the heel and, and put in some jail in front of an elephant, front of a snake, front of iron. He also throw to Pra Lad Mahara. And when, when also doing bhajan to um, who like this Ramanjarj disciples, you know, they he they take out these eyes, you know, they take out this eye. So good high pandavas, they are eternal association, you know. Their life coming I mean, so many. People. Even they are gave to physically to, to Jodha. They give some laddoo, pigeon laddoo, they give to him and throw in water, and also they are try to put some house. This house completely the, you know some mm -hmm. thing. there, they try to fire, you know they give to they are try to kill to him, um, Pandavas. And the middle of assembly they are try to do naked to Dwapar. Then two L are there, they have to perish, and. It Their life will also come so so many. Problems. So Guru Dev telling Yes, your life is a problem, but not like this is uh, Maharaj Prahdama, not like handabas, not like the Ashtagurman, Puri not like you know. So so so like this, so maybe after many days after I have made with you. Yeah. So today you try to, you know, listening this extraction of Prabhupada many, many times, many, many devotees, they are doing many, many questions to Prabhupada. So today, you are trying listening, one question is the sadhu um, sangha ki pishas prayujan, he asking so much need to associate of sadhu, somebody doing this question. So Prabhupada, why do you answered, you try to listening, why need to so much need to associate of sadhu? Okay. Прежде всего, предлагаю поклоны моему духовному учителю Не Правишна Омничну Падаш Тадрошата Шри Шримад Бхакти Шри Рупи Синханде Сиданти Гасвай Махараджи. Затем такие же поклоны предлагаю моему Шикшу Духовному Учителю Нитилила Правишна Омничну Падаш Тадрошата Шри Шримад Бхакти Виданти Шили Ли Наранни Гасвай Махараджи. Мы сегодня очень удачливы, поскольку спустя многое-многое время, долгие дни встретились наконец с вами в зоме. Сегодня мы послушаем наставление, которое давал Шилл Прабхупада Зарасвати в ответ на разные вопросы, которые преданные задавали ему. Прабхупаду много раз спрашивали на совершенно разные темы. Он давал ответы, и мы послушаем сегодня один из таких ответов на один из вопросов. И прежде чем перейти к этой теме, я хочу сказать, что в вашей жизни, в жизни преданных, бывает очень много проблем. Например, Гурдева Шила Бахтигданта Нарайна Гасамахараджи как-то спросили, почему столько трудностей. Гурдев, вроде мы совершаем духовную практику, вроде стараемся следовать пути духовности, но столько препятствий возникает, столько трудностей у нас. И Гурдев Шила Бахтигданта Нарайна Гасамахараджи сказал, да, конечно, в вашей жизни есть препятствия, есть проблемы, но разве они такие, как у Пантовов?" «Разве у вас такие трудности, как у Прохлада Махараджи? Разве у вас такие беды, как у Харидаса Такура?» ну, «Конечно, у вас не так. Например, когда Харидас Такур воспевал святое имя Харинам, Хари Кришна Махамантру, мусульмане за это избивали его на 22 базарных площадях. Разве у нас также? же? Нет». Когда Прохлада Махарадж совершал баджан духовную практику, его собственный отец пытался убить его, что он только не предпринимал. Он сбрасывал Прохладу со скалы, он бросал его под ноги бешеным слонам, он помещал его в логово змей ядовитых, чтобы они укусили и ужалили Прохладу Махараджу, и тот умер. Он бросал Прохладу Махараджа в тюрьму, он помещал его в огонь, чтобы Прохлада Махараджу, его собственный сын, его собственный ребенок сгорел. У нас такие проблемы нет». Куреш, ученик Роману защитил своего гуру, и Курешу выкололи глаза. Пять пандавов, вечных спутников Господа, претерпевали многие трудности. Например, Дурьодана подослал отравленную ладу, сладкий шарик, чтобы отравить биму. Пандавов пытались сжечь в доме, специально построенном, чтобы он легко горел. То есть пандавов пытались убить. На собрании публично пытались раздеть, раздеть дровопаде. Потом 12 лет Пандавы, будучи вечными спутниками Господа, скитались по лесу, были в ссылке. Поэтому Гуру Девшил Бахтавидан Танарайна Гасамахарадов говорил, что, конечно, в нашей жизни есть трудности, но они не такие, как у Пандавы, они не такие, как у Харидасы Такура, как у куреша. И, наконец-таки, мы с вами встретились спустя долгое время. Сегодня мы послушаем ответ Шилбрахубада Сарасвати Такура на вопрос, который ему задавали. А вопрос следующий. Действительно ли Саду так необходимо, так важна в нашей жизни? да. Yes, oh. Now today today somebody asking to prove you know, this is the question, some devotee. Теллинг саду сангки бишес проявляют, кия эсвасия so much need to our life. our know, scripture <coughs> Любоматрасаду санге сарвасиди хай. So scriptural sadhusangas all scripture they are telling must necessary to achieve asura sadhu. If one moment with the asura sevans the sadhu sarpasidhi хай, then he got the all kind of perfection he got. So telling prove what is the sarpasidhi? дарсон оба крышна you know they are got to krishna prema only associate of sadhu so scripture telling mahath kripabhinakon no karme bhakti nahin. krishna bhakti duray raho gansar ko, no Mini, without mercy of sadhu anybody cannot enter the spiritual life yeah anybody cannot enter the Spiritual life. So, Sri Madhavacharya telling, if Sah with the monkey, well monkey who is the monkey this sugri. is Sugriva, the monkey. Yeah. see the Sugri monkey. But how Sugriva hard committed this spiritual, this spiritual thing, bhakti. So, this is the association of Hanuman, and bear. No, association of Ram, bear. But how he got bhakti? About Ram, well, association of some devotee. Yeah, Sah, so, there is some. Uh there took some crow, you know, crow, kakbhusundi. But how he got the bhakti? Well SS or Sadhu Sangh. Some hunter, maybe you know this story, how one time Narada is going, how he saw somebody one some tear, you know. This is the some hunter he he, he killed to some what some deer some beer killed, you know. But how this hard coming bhakti? I mean, well, associate sab sadhu. садху. Yeah? associate sab sadhu. So telling without mercy of sadhu, he cannot some somebody got this bhakti. No? So when when Hanuman he went to, um, went to searching to Sita. Yeah, when searching the Sita, then Well, how possible is the Lanka, where is the you know, Raban, demonic person stay? How possible is some garden of Tulsi? Only Tulsi garden is present in devotee's house. But how possible this is Lanka? Then he understand, must understand, here is some devotee's stay. Then Hanuman coming. Then he saw all oh, writing, that's Shri Ram. Yes, yeah, Shri Ram. Well, possible? You know, House of Pran, writing the Sri Ram, this is the, my Lord's name, then Hanuman thinking maybe somebody bewildered to me, why this is the Lankapuri, Ravana's kingdom, you know, maybe there are some Maya illusion, you know, there are many fashion Thulas live, they are writing name of Sri Ram, you know, so maybe then he tried to take the very little form, he tried enter the inside. Then he saw Vivishana is sleeping there, Vivishana, and they all particles, you know, here he coming, Sri Ram, Sri Ram, Sri Ram, understand, oh, must come devotee, you know, must come devotee, why, who some duplicity person, not possible, every here coming to name of Ram, maybe he is the devotee of Ram, then he came out, Knock this door. Then Vibhishani is coming, then they are each other, Give this own identification. When Vibhishani understands who is the Hanuman, he is a great devotee of Ram. Oh, aaj mayabha bharasa hanumanta binu hari kripavina milayi nesata. I am understand only mercy of Ram, then you can get some devotees. Without mercy of Ram, anybody cannot meet a devotees." So I am understand very quickly, you know, very quickly I am attained to Ram. Then um, Hanuman is the asking, that babies telling one thing to you know, Hanuman, oh Hanuman, now you know, my country, my kingdom present is the Sita. Yeah. But you are, with you, you, you, you staying in the Ram, Ram is the staying with you and mother Sita is with me, meaning mother is with me and father is with you. I am doing one thing for you, you can do one thing for me. Tell you what? Well, I try to meet you, my mother, my, your mother Sita is the Asok you know, their garden name Asok. Then I can tell where the Sita but one thing you can do for me, where is the Ra? You can meet, meet with me, Ram. Yeah. When Ramsita both is the meeting, then is the becomes okay, the only mercy of devotees they are telling this only mercy of devotee, then he can only attain to Lord. Without mercy of devotee, anybody cannot attain to Lord, you know. So he are telling sometime is coming, somebody doing a complaint to Ram Ravan. Hello Raman. You are thinking Ram is your enemy, yes. But but who is very near and dearest to, you know, your your country is staying very good. Devotee of your country. Ram Devote, Ram Devote will Oyar, well, your own brother. But what is the proof? Well, you can go and look. What is the writing in front of this house? Then Raban coming, Then I saw Rayar. They are writing Sri Ram. Hello You know, Ram, Ram is my enemy. How possible you write the name of Ram's name? Your name, Ram. What is the Sri Rama? No, I have so much love to my father, brother and brother Swai. Brother wife, brothers we wife, have so much love. How? what is your name? My name is Ravan. Well, what is the first letter? Ram. Но его wife, не? Была Мандодари. Адхита first letter, сри Ravana, Ravana. Here, what he teach to us. He, Rab, he teach to us. If you want to do the bhajan, you know. If you are They are telling, if you want to do bhajan, you can make some excuses, you know. I hidden way, you can't do bhajan, you know. By hidden you can't do bhajan. You know, you, know, you are keep secret to your bhajan, always keep your secret, you know. If there are everybody the favorable no problem. If they are everybody unfavorable, look, are bhakti, you can't keep very secret, then do bhajan. So you are telling, when you are meet to some devotees and understand, о, oh, very quickly you are to Ram. So, so necessary, association Without association, anybody cannot to Supreme Итак, вопрос, ответ на вопрос, который мы сегодня послушаем. Челкопупаду спросили, действительно ли саду настолько важна, настолько необходима для нашей духовной жизни? Иишел ответил, несомненно, почему? Говорится, Садхусанга, Садхусанга, Сарваша Стрикоя, Лаваматра, Садхусанга, Сарвасидхихой. Абсолютно все священные писания сходятся в одном. Садхусанга нам необходимо, потому что даже одно мгновение, одна одиннадцатая секунда общения со святыми может даровать нам... Сарва-сидхи — все совершенства. Какие совершенства? Человек объясняет, что Сарва-сидхи — все совершенства — это Кришна-према, любовь к Господу, Даршин Кришна, возможность увидеть Всевышнего. Говорится, махат Крипавинаху, карма-бхактина, крична-бхакти, дурарахасам, саранахэкшой». Без милости чистых преданных невозможно освободиться даже от своих мирских привязанностей, невозможно выйти из круговорота рождения и смерти. То есть даже такие материальные достояния «Невозможно обрести без милости святых». Что же говорить о Кришна Бхакти, Любви к Господу? Без милости святых, без Саду Санги невозможно обрести Кришна бакте. В в этом приводятся разные примеры того, как именно благодаря Саду Санги Личности обретали Любовь к Господу. Например, обезьяна, сугрива, как обрел Бхакти? Благодаря общению с Хануманом. Медведи, преданные Рамачандре, как обрели преданность Господу? Благодаря общению с его преданными. Даже ворон, как и Бушунти, обрел любовь к Господу благодаря общению с преданными Господа. Возможно, вы знаете историю про охотника, который был очень жестоким. И охотец даже не добивал животных полностью. Они мучились, страдали, истекали кровью. Он охотился на оленей, на медведей, на других животных. И по милости народа он изменился, стал великим преданным, хотя, казалось бы, был очень жестоким. Также можно привести в пример встречу Ханумана и Вибишина, младшего брата Раваны. Когда Хануман отправился на Ланку в обитель, Господа, в обитель Раваны, он повсюду искал матушку Ситу, никак не мог ее найти. И пока он искал Ситу, он увидел лес Туласи и очень удивился. Ведь Ланка — это место, где живет Равана, демон. Откуда там может быть Туласи? Ведь Туласи находятся в домах преданных. И Хануман подумал, если здесь туласи, а туласи растет в домах преданных, возможно это место, где находится преданный. Поэтому Хануман спустился и увидел также, что над дверью написано Шри Рама. Он еще более был поражен. Ничего себе, не только туласи, но и имя моего господина Шри Рама написано здесь. И вот тут у Ханумана закрались сомнения. Он подумал, все-таки это место, где живет Равана, демон. Все-таки это враг моего господина, моего Прабу. «Господа Рамачандры, возможно, меня хотят обмануть, возможно, это иллюзия Мая, то есть это просто видимость, что есть Туласи, видимость, что написано имя Рамачандры, то есть это специально так сделано, чтобы меня обмануть, чтобы успеть мою бдительность, это ловушка». И поэтому он решил проверить свою догадку. Хануман уменьшился до очень-очень маленьких размеров и проник, прополз внутрь. И что же он увидел там за дверью? Он увидел спящего Бишна, младшего брата на Рамачандре, Который даже во сне, каждой поры, каждая клеточка своего тела повторял Шри Рам, Шри Рам, Шри Рам повторял имя Господа. И Хайман подумал: все-таки это не иллюзия, потому что так повторять святое имя даже во сне может только человеку, у которого есть чистая преданность Господу. Поэтому Хайман убедился, что все в порядке, что действительно перед Ним преданный, что это никакая не иллюзия, не какая-то ловушка. Он вышел обратно за пределы двери принял свой обычный размер, увеличился в размерах и постучал в дверь. Вибишна открыл ему дверь, и они представились друг другу. То есть они поняли, что... Вибишна понял, что перед ним Хануман, великий преданный Господа. Хануман понял, что перед ним Вибишна, младший брат Господа, младший брат Раваны. И тогда Вибишна сказал, когда он понял, что перед ним Хануман, он сказал, «Ап мохи бароса Хануманда, вину харикри Памелейна и санта». Он сказал, я понял, что, Хануман, что сегодня Господь пролил на меня небывалую милость, потому что я увидел тебя, преданного Господа. И без милости Господа невозможно получить Даршин Святого, невозможно получить его общение с Ним. Поэтому Либишна сказал, я теперь, несомненно, уверен, что Господь пролил на меня свою милость, потому что я встретил тебя. И после этого Бишна предложил сделку. Он сказал, Либишина, он сказал. Хануман, послушай, у меня есть матушка Сита, потому что она находится здесь, на ланке, в лесу Ашока, в Ашока-Ватике. Давай я скажу тебе, где находится матушка Сита, чтобы ты смог найти ее. А ты в обмен на это поможешь мне встретиться с Господом Рамачанре. То есть как бы ты мне, я тебе. Я тебе расскажу, где матушка Сита. У меня есть мать, матушка, а ты мне скажешь, где отец. То есть мы так обменяемся. Я тебе скажу, где мать, ты мне скажешь, где отец. И не договорились об этом. И действительно, Хануман встретился с матушкой Сиди, а Бибишна потом получил дальше увидел Господа Рамачандру. Как это стало возможно для Бибишна? Потому что он встретился с Хануманом, потому что он обрел его милость. То есть только по милости бакт, по милости преданных Господа можно увидеться с ним. В романе также описывается, как Равани пожаловались, сказали Равана, мы знаем, что… Мы знаем, что Рама твой враг. Это так? Равана сказал. Да, Рама мой злейший враг. А знаешь ли ты, Равана, что сторонник, преданный твоего врага, живет прямо у тебя под носом, прямо в твоей обители, на ланке? Как? Как это возможно? Кто посмел на моей земле, на моей территории поклоняться Рамачандре? Кто это такой дерзкий? Это твой собственный брат, Гибишина. Как это возможно? Равана просто в ярости ворвался к Гибишине и сказал это правда, что ты поклоняешься Рамачандре? А что у тебя написано во дверью Шри Рама? И Бешна сказал, где ты видишь Шри Рама? Где ты видишь имя Господа Рамачандры? Ну как, что я? Вот же, прямо написано над твоей дверью. Шри Рама, что это такое значит? Да нет здесь имени Рамачандры. Бишна, Равана сказал, тогда что это имеется в виду? И Вибишна начал придумывать, заговаривать зубы о Раване. Он сказал, брат, я так тебя люблю. Я так люблю тебя и так люблю свою жену. И вот в знак любви к вам я написал Шри Рама. Да что ты такое говоришь? сказал Равана. Брат, послушай, ответил Либишна, как тебя зовут? Равана, какой первый слог в имени Равана? Ра. А как зовут твою супругу? Мандодари. Какой первый слог? Ма получается Равана Ра и Мандодари Ма Ра- Ма, Шри Рама, Брат, сказал Вибишина, врал. Конечно, там написано было имя господа Рамачанда, но он врал Раване. Он сказал, это твое имя, Равана, и имя, имя твоей супруги Мандодари, Ма, Шри Рама, Шри Равана и Мандодари. Я так вас люблю, что вот ваше имя написал над своей дверью. Равана, конечно, был очень доволен и оставил в покое своего брата Вибишина. Этим примером обычно учит нас, как совершать баджин, как совершать духовную практику. Бывает, что наше окружение благоприятствует нашей духовной практике, то есть нам ничего не мешает, мы можем спокойно совершать свой баджин. Но бывает, что окружение против нас, что у нас нет условий заниматься духовной практикой. Как тогда поступить? Можно придумать разные предлоги, то есть совершать свою духовную практику скрыто и вот придумать разные предлоги, так же, как это придумал Вибишна такой вот урок он нам дал своим примером Итак, все то о чем мы говорили сводится к одному что без милости садху без милости святых невозможно получить даршин верховной личности господа шри кришны невозможно обрести любовь к нему поэтому саду -санга очень для нас важно то Пропава говорит, но, вы делаете, особенно но это Иногда иногда, кто-то очень близко к но близко к But you can see they are not doing association of sadhu. Sometimes uh, they staying very far away from some sadhu, but they are doing association of sadhu, they are going to sadhu. So telling if you stay very close to sadhu, sometimes what happening, they are not following what telling sadhu. Sometimes what happens, they are staying far away to sadhu, but they are following the stress of sadhu. So Prabhupada is telling, you know necessary to you are following to sadhu they give example you know some sadhu they are doing very very, very very very very here they are very very here they are someone uh -huh. some kind of um, insect yes, staying you know but he is the second this blood sometimes what even happening somebody staying very close to sadhu but they are trying to they are telling they are not they are not looking What Gurudev wanted to give to spiritual life, you know? That they tried to follow what, what Gurudev wanted to ask this bhakti. But what they are looking, oh, they are, Gurudev telling, they are looking сколько his pocket, meaning how much money coming to Gurudev, how much profit is to Gurudev, how after this property, how, he can, how, can the, how can to control this all money, all You know, they, they are they are their they there, you know. They are not eyes, they are part of Gurdav, they are he gave to us. This is the spiritual life, spiritual thing. He did not look this thing. So, so Prabhupada is telling. <clears throat> so sometimes what happening? Somebody staying far away, you know, very far away. But they are following to you know Gurudhav instruction and doing proper bhaja, you know. That doing proper bhajan hari nam, sankhya gana nativi. Doing every sankhya purvak. You know, chanting some, you know, some, round and doing and this house doing kirtan, a prasad. You know, reading some scripture. You know, sometimes you saw they are staying There's in Paru but there rare they, they are doing sadhasan. Ray they are doing sadhasang. So necessary to, to you know, Gurudev, you know? follow to no of Gurudev, follow to Strike Sana Gurudev. Like the Kanasa <coughs> Prabhu Goswami, how many times he made to Mahaprabhu? Jeev Goswami, how many times and with his, this, is, this is the Mahaprabhu. Yeah? Very little time they are meet our Gopal Patu Goswami live only one time when Mahaprabhu went south of India. That time only he met only one time, you know, one time Dhruba Maharaj, only one time, Naradi only he gave to one Namabhagavati, Basudvaya he gave the all instruction only one time, but you can saw they're completely following their instruction one day they are attended to. Supreme Personal of God. I can serve with one of the Kala das, you know, Black When he went to South India, you know, very some some party, they are some lady, you know. He gave some lady, gave the some daddy, oh, you, you are with us, then I can get marriage with this lady, you know. They are this lady and Even he's staying with the Mahaprabhu and doing direct service, doing Mahaprabhu direct service, but he attract lady, eh? lady. So sometimes you can saw, you know, sometimes staying with Gurudev and everything, but they are not never following the proper, you know, they see the strikes are they are not stay very close. Sometimes you can saw staying very far away, they are nicely following the spiritual path очень so, you know, so, you know, Итак, садху-санга очень важна, потому что без нее мы не сможем достичь Господа. Но Прабхупат также обращает наше внимание, что когда мы говорим о садхусанге, очень важно учитывать наш адхикар, нашу квалификацию, то вообще как мы практикуем, чтобы понять в садхусанге, мы находимся или нет. Потому что иногда бывает, что мы физически рядом с садху, с вайшнавами, с гурдевом, но мы на самом деле не в садхусанге. То есть мы физически просто находимся с ними, но у нас нет близкого общения, настоящего общения, подлинной связи. Но бывает, что мы далеко находимся от святых, то есть физически нет садхусанги, вот, в том плане, что мы не рядом, тело, тела не рядом. Но мы действительно Садхусанге. От чего это зависит? От того, следуем ли мы наставлениям. То есть если мы находимся рядом, физически садху, И? со святыми, но не следуем наставлениям тому, что не говорят, не делаем то, что они велят, ага. это не Садхусанга. Поэтому самое главное, это следовать наставлениям. Можно привести в пример Вож, блаху, которая сидит на теле святого, казалось бы близко, она вот на теле сидит у святого. Ну что она да. делает? Пьет кровь. Это что садусанга? Это служение? Нет, она просто пьет кровь. И физически рядом находится. Поэтому есть те, кто вот подобно этим вшам, блахам, они физически рядом с да, садху, да. но они не с ними. Они не задумываются о том духовном богатстве, о том подлинном благе, которое дает цветы то есть о бакте, о духовной практике. Они, как говорил Гурдев, смотрят только в карман своему духовному учителю. И сколько я, приходит я, к нему пожертвований, я, я, я, я, сколько у Гурудева храмов. Храм. И они и думают, вот Гурудев оставит этот мир и закончит свои проявленные игры, и я буду отвечать за тот или иной храм. Эти пожертвования все достанутся мне. То есть они думают завладеть материальными ценностями. Да, которые есть у Гуру Дева, их не интересует духовное благо, их не интересует подлинное богатство. Поэтому самое главное для нас, даже если мы порой находимся далеко, физически не рядом с Ващнамами, это следовать их наставлениям, совершать хороший баджан, качественно следовать духовной практике. Это самое важное. Как описывается в с вами Аштадке, "санки Курва, Канама, Ганана, Типхих. Повторять фиксированное количество кругов, обетованное каждый день. Повторять джайдхвани, прославлять вайшнавы, петь баджины, То есть следовать наставлениям, следовать тому учению, которое дают нам наши учителя. Если мы посмотрим на спутников Махапрабо, ведь были те, кто не были с ним долго физически рядом. Сколько руку Гасами было с Махапрабо, аджива Гасами, сколько было с Махапрабо. Они очень мало встречались. Гапал Гапалбата Гасами вообще один раз в Южной Индии увиделся с Махапрабху всего лишь один раз, но не его настоящие последователи. Друга с вами встретился с народой своим духовным учителем всего лишь один раз. И народ дал ему мантру. Он нам вас судевая. Но Другого Махарадж, получив мантру и один раз увидел своего Гурудева, следовал тому, что сказал ему Нарада. и благодаря этому он смог достичь верховной личности Господа, получить его дальше, увидеть его. То есть это примеры тех, кто не были очень близко с Господом, либо со своим учителем Рупагасами, Джива Гасами, Гапалбата Гасами, Друва Махарач, но кто следовали искренне, как полагается, и обрели высшее благо. С другой стороны, у Махапрабху был такой спутник как Кала Кришна Дас, черный Кришна Дас. Он физически был рядом с Махапрабху, служил ему. Но что произошло? В Юндесной Индии он встретился с группой людей. Я не знаю, просто слышно меня или, или, или накладывается голос. Слышно, дорогая, хорошо. Слышно? Слышно, слышно. Спасибо. Но Калла Кришнадрас, хотя физически был рядом с Махапрабху, он привлекся в Южной Индии девушкой которая была с этой группой, и захотел взять ее в жену. И казалось бы, самим Махапрабу был, служил ему, непосредственно ему, был с ним рядом. Но что сделал? Привлекся женщиной, захотел жениться. Поэтому самое главное это не сколько расстояние физически между нами и между духовным учителем, между вождями, а следуем ли мы наставлениям. Поэтому можно быть физически близко, но не в садхусанге, а можно быть физически далеко, но следовать наставлением, быть садхусанги. Поэтому самое главное, что пропагандирует и описывает объясняет применить на садхусанге. Следуем ли мы наставлением? Выполняем ли мы то, что говорит нам горы что говорят нам вождь? я я uh, So, थे so so Brubadhi teli. Hi, hi. This is the You are big big festival, Яна Масхедами, our Guru Garg Appearance Day, Day, you know, you are following, doing the festival. But telling, why you are doing like this festival? <coughs> What is the region? Well, so region is the... When you are given, festival, you are given, to, not given chance to all devotees, are association of Sadhu. Яна Масхедами, all doing very nice festival. Pizza, pasta, borsh, you know, borsh, buting, картошка, not like this. You are doing very big festival, nice, nice, No, this main festival is the Krishna Radha pastime. some guru But you are listening this adi So why listening This past type, when you are listening to the glory of a Vaishnavas, how they are doing bhajan, how their life style, you know, then you can understand how they are doing bhajan, their guru nishta, Vaishnavanishta, how they are doing service to the Vaishnavas. So when you are so when you are this all this festival, main thing is the this is Harikata festival. So like this way. You are staying in Mathura time of Gurudev when Kami Janmashtavi. You know, that time maybe for five days only you are discussing about Krishna Tatva. Gurudev asking everybody, you know, everybody Gurudev asking, telling what is the Krishna Tattu, Philosophy Krishna. When Kami Radhashtami, then Gurudev for five days only you are discussing about Radha Tatto. Always you know they are standing, they are telling nice katha. Sometime Gurudev also. Invite two very good good scholars. You know, invite good good scholars. They are telling glory. Jab Radha Rani Krishna you know, they are scholars. there, they keep some slog about this slog. Everybody doing glory, jab only the only one slog. So so this is this festival. So Prabhupada Brahma are telling hari. This is marta, you know, marta Govriya marta hari. Alapanthi basanthi jatra chatra. Hey, are in, they are staying? This is the spiritual student, always they are studying our spiritual scripture, going this is the mutt, you know, so Prabhupada are telling anytime, always this is the harikatha of fire, you know, harikatha with fire necessary, always going in the temple, we always discuss this harikatha, you know, so when it's harikatha, then what happening? Then our heart coming them spiritual strength, you know, spiritual strength. So necessary to everybody, you know. Everybody put them lecture, do translation. Now Hindi coming all for them lecture. Maybe some lecture also translation by English also translate somebody, maybe Russia language. You can tell this is you can play it in your house, you know, you can do cooking, doing service. But Gurudev Katha is always going there. Maybe Gurudev Katha, Swai Maharaj Katha, they are going on to, to this house and this house going Krishna Katha, they are here doing service and they are listening to this Hari Katha. Then what happening? Then your spiritual life increases, you know, your spiritual life. You can tell everybody, must, you can do this thing. Always your house going to Hari Katha, Kirtan, you know, this, this way, what is happening? Your God association of Gurdev, association of Prabhupada, association of Swami Maharaj. So telling must you can try. Your house, you can earn this Gurdv Kirtan and Gurdav Katha. You know, this way your spiritual life is the increase to spiritual life, spiritual life. So telling <clears throat> then if this is the always Hari-Katha, kirtan, then what happening, you heart? Гриха-брата-дхарма-дханса-кария-кришна-брата-каривар-жан-и-живер-дайя. Несередливости, чтобы не было мерси, чтобы жить. Говорит, что это мерси, чтобы жить. Что такое мерси, который был жив? Когда всегда, если вы слушаете, хри-катха, члены на этом, когда вы делаете Гриха-брата, один из Гриха-мэдди, And one is the grihasta. You know, there are three names, you know. So this the griha medi, griha prata, and grihasta. Well, what is the griha prata? Griha Pratha meaning take vow. What is this bow? Oh, this is this is my children, he's the, my wife, he is my husband. Only there's a mind, you know. Always this thing, nothing about about any spiritual life. Only, only oh, how collected money, how Maintaining your life, eating and sleeping, like this dog and hog, you know. So griha medhi, griha medhi meaning is the medhi meaning the mind. Mind only, what is the state This mind? I and me, me and I only this thing, you know, only when are wake up many times, I have this potato, not potato, not rice, not oil, you know, not this is the masala, what Only this mind, only this thing, nothing about any spiritual thing. Telling what is the Gryastha, Gryastha meaning is the grihe upaste rajan, who is the state Gryastha, they are kept centre to Krishna, why they are collected this money, Ruval, but without money is honey. but without money, how possible to this Krishna-seva, See the Lakshmi, so I collected money for only Krishna-seva, why are you are cooking? According to Krishna, when you cleaning this house, what we are cleaning? Well, this is the Krishna's temple. These children, you are given love affection. Who is that? These children, the well, Krishna's. They are Krishna's children. They are doing bhajan, so you are given love affection to them. Why take shower? Why go to the toilet? Why clean your body? But well, this through this body, then you can do Krishna's seva. You know, so the meaning keep the center in the Krishna. Doing everything, you know, this is everything. This is the griya stuff. So telling, so the, telling this what is griya house. Telling you know, Prahlhadama Maharaj, telling Grihandha Pur. Householder life one a dark whale. You know, dark whale, that's meaning. So telling two kinds of whale, you know, one is the dark without water, one whale, and one whale is the where is the water whale, you know. Благодарить да, дар кувейл, дар кувейл, nothing в этом мини. Поехали, да, only they are thinking how can my life, how collect this many me and my nothing about this thing. But поехали, да, кувейл, this is kuvels, well, this is water, but поехали, kuvels well, so water is there. So So, when our house when Krishna Kratha, Krishna Krithan, Krishna Prasad, Krishna nam, then our, our house is the Grihata Golog of High, then your house is not a house, your house is the Golog Vrindavan. Your house is the Golog Vrindavan. So Prabhupada telling, but when you follow the spiritual path, when always chanting, remembering then, then what happening, telling Griha Brata Dharma Bhansakariya, then this is the Griha Brata, Religion completed anything, then you are starting the spiritual life, Krishna Bratha. Then take the bow of Krishna, then you are Griasta, meaning this is dark whale, well, nothing. This is the Krishna Kolahala house, whereas always is house going Krishna Gatha, Krishna Gita. This is the goal of So you are doing best, you are finishing. This is the Krishna Brata and starting this Krishna Bratha. Спасибо. Итак, Садхусанга очень важна для нашей духовной жизни, и самое главное в Садхусанге это следовать наставлениям. Прабхупада с Такур также объясняет, для чего в наших храмах устраиваются большие основательные праздники в честь дня явления Радхарани Радаштами, в, де, в честь дня рождения Кришны Джонмаштами. Для чего все это делается? Зачем? для того, чтобы у нас, у преданных, была возможность быть в саду Санги, была возможность быть вместе, общаться со святыми, слушать о духовных темах. Например, если мы собираемся на джанмаштами и думаем, что суть джанмаштами джан — это сделать хорошие подношения, вкусную пиццу приготовить, вкусную пасту, макароны, сварить порч, картошечку пожарить, приготовить много разных вкусностей, разные блюда. Если мы думаем, что это суть джанмаштами, то мы ошибаемся. Потому что суть любого праздника это харикатха, это повествование о Господе. Подобным образом, в дни явления и в дни ухода вайшнава самое главное это служить харикатху слушать о том, как вайшнавы, как преданные совершали свой баджан, свою духовную практику, как они жили, какая у них была гуру ништха, твердая вера, непоколебимая вера своего духовного учителя, вайшнава ништха, вера в святых личностей, как они совершали вайшнава севу, то есть служили святым. Поэтому самое главное, центр нашей духовной жизни ⁇ это хариканха. Например, в времена гуру Девача, в Мадхуре, когда были большие праздники, Харикадху могли обсуждать несколько дней подряд. Например, Джанмаштами, день рождения Кришны, 4-5 дней подряд обсуждали кришна татву то есть философские истинные Кришна Когда была Радаштами, 4-5 дней обсуждали радха татву то есть философию связан с Ватхарани. И Гурдев рассказывал, и все ващнавы рассказывали. И Гурдев, Шилабхадан Танарайна Гасамахарач, также приглашал очень сведущих, бандитов, следующих преданных, которые также рассказывали о Кришне, рассказывали о Радхаране, цитировали при этом множество шлок. Поэтому самое главное — это хариканха. Пракхупада объясняет, что такое мадх, каково определение мадх, что это такое. Падханти, басанти, чатра, ятра, мадха. Мадх — это место, где живут ученики религии, то есть не просто где находятся преданные, а где они Живут как ученики, то есть где они обучаются, где все время они изучают харикатху, где звучит харикатха. И Прабхупада Сарасвати Такур говорил, что огонь харикатхи, то есть вот это пламя харикатхи, когда мы рассказываем харикатху, когда мы слушаем ее в храмах, в матхах, не должно останавливаться. То есть этот огонь харикатхи, он должен разгораться все ярче, ярче, все сильнее. То есть харикатхи должно быть все больше, она должна быть как можно чаще. И Гурдев наш говорит, что сейчас доступны лекции «Шилобахтиданта Нарайна Гасаи Махараджа». Они переводятся с хинди на английский, с английского на русский. Пожалуйста, слушайте их. Сделайте так, чтобы дома у вас всегда звучала Харикадха. Можете брать лекции Гурдевы «Шилобахтиданта Нарайна Гасаи Махараджа». Можете брать лекции «Свами Махараджа». Ну, Гурдев, естественно, скромности себя не упоминает, но это по умолчанию, да, что мы слушаем Гурдеву и других Ваишнавов. Гурдев, естественно, скромно говорит, не упоминая себя. Он говорит: ахарача, Включайте их лекции. Переводы есть. Слушайте, и тогда вы можете своими руками совершать целу, чтобы вы не делали, готовили, убирались. То есть у вас у будет меняться, потому что вы слушаете харикатху, а ушами вы будете вдыхать духовным повествованием. И тогда ваша духовная жизнь возрастет. То есть устройте так, чтобы у вас в доме звучала в звучали лекции Гурудева, Вайшнава, звучали киртаны. И благодаря этому вы будете рядом, вы будете ближе, вы будете общаться с Вайшнавами. И это усилит вашу духовную жизнь. И что тогда произойдет? Вы обретете милость. Да? Поэтому старайтесь всегда слушать Харикадху, совершать сэу-служение и повторять святое имя. И тогда вы сможете действительно стать грехасками, кто семейные люди. Потому что те, кто живут в семье, делятся на три категории греха врата», греха метхи» и схи «Гриха врата», врата — врата это обед. Да? греха врата» — это те, кто дают обед. Вот цель моей жизни, все и вся для меня — это семья. Это дети, внуки, жена и так далее. И такие люди, такие люди, которые «Гриха врат», то есть которые дают брату обед, посвятить себя семье, не думают о духовном. Для них самое главное — это деньги. Они живут как собаки и как свинюшки, то есть они думают только вот о насущных таких низменных потребностях. Как бы поесть, поспать, да, и позаботиться о своей семье. Все. Ничего возвышенного у них нет. Это греховрата. Грехометхи. Метхи – это ум, разум. То есть это те, у кого в уме постоянно крутятся мысли. Вот то надо сделать, это надо сделать. Они только проснулись, у них уже мысли. Соль закончилась, специи закончились, рис надо купить. То есть Медхи, у них всегда в уме мысли «это сделать нужно, то нужно сделать». Поэтому гриха-медхи, те, кто думает постоянно о семье. Вот это примеры того, как не стоит строить свою семейную жизнь. То есть не быть греховратами, не сводить все только к семейной жизни, к материальной к семейной жизни. И не быть гриха-медхи, то есть не так, чтобы у нас в уме были только наши бытовые заботы. Те, кто семейный, старайтесь быть грехи о да, Это наставление, которое панда вам дал на родном Ставить в центр семьи, ставить в центр вашей жизни Господа. Если дети, чьи дети? Господа, Он же их дал. Вам. Если жена или муж, кто они? Они слуги Господа, вечные души, слуги Господа. Если мы убираемся, для кого? Для Бога. Если мы готовим кушать, для кого? Для Бога. То есть в центре стоит Господь, Кришна. И все верится вокруг Него. Все наши мирские, казалось бы, действия, они направлены на центр, на Всевышнего. Те, кто окружают нас, мы тоже воспринимаем их с точки зрения их связи с Господом. То есть не так, что «я», не в концепциях «я моё». «Я» — это тело, это моя жена, потому что она связана с моим телом, это мои дети, потому что они связаны с телом. Нет, я душа, я слуга Господа, вокруг меня тоже слуги Господа. И вот тогда возможно, чтобы наш дом действительно стал храмом Господа, его обителю, и мы были действительно грехастхами. Прохлада Махарадж описывает семейную жизнь как… Греханда купом как колодец. У колодцев есть два вида. Один с водой, которой мы пользуемся, то есть полезный для вас колодец. И другой, и другой колодец, другой вид колодцев – это заброшенные старые колодцы, у которых нет воды. С чем сравнивается такая семейная жизнь? То есть колодец без воды – это когда нет духовности, то есть когда все мысли только как поесть и поспать, то есть как заработать деньги, прокормить себя, все. Это глухой колодец без воды, заброшенный, толку от него нет никакого. Но колодец, наполненный чистой, живительной, прохладной водой это наша семейная жизнь, когда мы делаем все ради Господа. Кур Когда в моем доме поклоняется Господу, он сразу становится галок и Бриндаван. То есть самое главное, если мы живем семейной жизнью, поставить Кришну в центре, делать все ради Него. И тогда мы сможем действительно практиковать духовную жизнь, даже будучи семейными людьми. Хари Кришна, so so, Prabhupada telling why you are doing, uh, what is the jibadaya? You know, you are telling you are doing mercy this is jiva. So Prabhupada, this is the mercy of jibadaya. Jibadaya This is the rare Jiva You know, not only for, for eating bread and butter. This is the not complete daya. You know, complete daya is the when you are given the spiritual benefit, you know, benefit, spiritual benefit. So, so how your spiritual life becomes increased, you know, the spiritual life becomes increased. So this is the so your temple there built the festival. So Prabhupada telling, you are a sadhu. So a sadhu. So pure is the sadhu. Who is the pure is the sadhu. So you know, sometimes so Krishna Мат-катха, мад-катха, чинтха, бад-дайан, тэс-парас. Прикришна-телли, this is the quality of мат always the discussing me, always this life and soul for me, man-mana-бхага, мад-бхатта-бхага, маам жа you know, this is the quality of sadhu, always thinking, remembering what's Krishna, май ананна бхавена бхатти кур One couple they telling, we are telling is the only one painted, they are only to me. There is the real sadhu. But Prabhupada telling, but our NDI, there are some idea who is the sadhu. But well, we have not any house. You know, they are staying naked. You know, they are naked, whole body, they are in a smash. This is the um space, space. whole body, the smash, this is the asses, you know, asses. Большая страна, большая тила, но они остаются в крематоре, они всегда на огне, и они курят ганджа, И они, они, они, они, то парни, это не саду. саду заключается они не боги, они не тиаги, они не человек, который не является они не человек, They are not тягие, the they are не, коттисагар, что kind of person саду, the they are саду. Who is саду? is the, притива, When doing somebody so much lava affection to this material world? This is the par you are binding your hand, Bandan, and when you are so much love affection, this is the bandan and when left also, this is also Bandan. Both is the bad. You know, both is the bad. Then what so bhogi ottyagi with deep prakar paritya karile bhakti asre labai. So you are not engended person, not you are left person, then what can you do? So Prabhupada telling is the, there is the sadhu, you know, what is the your everything back you to Krishna Seva, if sad very good fruit, you know, for why, for Krishna Seva, if you make very nice temple, for whom, for Krishna, you are making a nice food, <coughs> for Lord, for my, according to Krishna, you know, prasad, everything, making very nice garland, for whom, for Krishna, Making very nice dress, for whom? For well, Krishna, you know? devotees, is that? What they are using? For everything using for Krishna seva. Not you are not a bhogi. You know? You are left is both ways. You are take the third way is the everything for Krishna. What you can do Everything for Krishna. So this is the sadhu always doing ajan. And what is the coming? Everything they are you to Krishna Seva. That is the sadhu. Yeah. So this is the sadhu. So okay, tomorrow you can listen some more, Harikata. So you can do translation this thing. So I want to give to thank you to everybody. Okay. You can tell to translate. Yeah. Город сейчас, как обычно, с нами совсем попрощается. Я допереведу, и он пойдет по своим делам, а я доперевожу, а завтра мы продолжим. А еще okay, Город с нами еще, еще походит, а потом уже попрощается. Мы часто слышим, что нужно быть сострадательными, милосердными, нужно проявлять Джива Дою, то есть быть милостивым к Дживам, к душам. А в чем заключается Джива Что такое сострадание? Джива Кришна нам, то есть когда мы помогаем другим ступить на путь духовности, принять святое имя. Не только хлеб с маслом даем, не только материальные ценности. И как действительно стать милостивыми, милосердными. когда мы будем в садху находиться, когда мы будем практиковать сами, тогда укрепиться, усилится наша духовная жизнь, и мы сможем помогать другим, мы действительно сможем быть милосердными, сострадательными. И говоря, то есть нам нужно сначала взрастить в себе эту как бы, духовную силу. Для этого нужно общаться с садху. А кто такие садху? Садху — это чистые преданные. Как Кришна определяет садху? Он говорит в Багавадгите — Матчита Мадгатапранам, Бадхаянта Кадхаянта Шамамнитям, -тача. Мои преданные всегда погружены в мысли обо мне, говорит Кришна. Я для них, их жизнь и душа. Они всегда обсуждают темы, связанные со мной, они рассказывают об этом другим. И только в этом черпат удовлетворение. То есть Кришна говорит, мои преданные это те, кому нравится говорить обо мне, кто живет повествованиями обо мне и постоянно обсуждает то, что связано со мной. Мат там хавамат бхактамам мамна намаскару». Кришна говорит, кто такие преданные, да, как он, что Он просит сделать преданных. Вручить свой ум Ему, Кришне, поклоняться Ему, все свои действия посвящать Ему. То есть дополнительно как бы, для себя отмечаем, кто такие садху. Да, это те, кто полностью посвящает свою деятельность Кришне. Господь Капиладева, когда говорит о преданных, Он как определяет, что такое преданность? Майя Ананьяна Бавена, то есть когда Ананья, то есть когда исключительно нет вторых, вторых каких-то объектов поклонения, когда мы исключительно преданы только Шри Кришне, Ананья Бавена. То есть преданные — это те, кто погружены в харикатху, кто поклоняются только Шри Кришне, кто делает все для него. Однако в Индии иногда бытует мнение, что преданные — это просто те, у кого нет дома, кто сидят, может быть, даже не очень одеты, например, в одной набеденной повязке, либо вообще без одежды, обнажённые. Кто измазанный пеплом с места кремации, курит при этом ганжу, у них большие дреды, вот это садху, это святые. То есть главное, чтобы не было ни дома, ни одежды, и они сидели в пепле. Вот это святые. Это не так, потому что Кришна описал выше, мы эти шлопи с вами сейчас обсудили вкратце, кто такие преданные. Это те, кто делают все для него. Преданные, они не бхоги и не тьяги, то есть они не наслажденцы и не тьяги, и не отреченцы. У преданных нет цели наслаждаться материальным миром, но они также не ставят своей целью самоотречение как таковое. Есть разные виды отречения и разные виды ложного отречения. Один из таких видов ложного отречения – это фалгу-мваряги. Фалгу – это такая река, которая присыпана сверху песочком. То есть кажется, что поверхность сухая. Но если мы наступим, на эту якобы сухоповерхность мы провалимся, потому что там внизу вода, просто она присыпана песочком. То есть когда внешне кажется, что есть отречение, однако сердце полно материальных желаний, так же, как эта вода, она скрыта, кажется, что ее нету, она присыпана песочком, однако она там есть. То есть фалговораги – это ложное отречение. Когда человек пытается отречься, от того, от пятого, от десятого, но желание это в сердце есть, он не перенаправляет их на Кришну, не перенаправляет на служение Господу, и поэтому все равно он неизбежно падает. Поэтому мирские привязанности порабощают нас, и отречение от них вот такое ложное, когда мы просто отрекаемся, то есть не посвящаем себя к Кришне, а просто стараемся отречься от всего мирского, это тоже порабощает нас. Что же делать? Если мы не выбираем путь ни наслаждения, ни отречения, какой путь тогда для выбираем? Для чему, чему следуем? У нас третий путь. Мы все задействуем для Кришна Севу, для служения Господу. Например, если видим вкусные фрукты, для кого они? Для Кришны, для Господа, храмы для кого мы строим? Для него. Просад для кого готовим? Для него. Гирлянды делаем, для Шри Кришны он нас комплекта одежда для него то есть все используем для кришна -сэва. поэтому наш путь это не бхоги не наслажденцы и нет тьяги, не, дьяги, не мы все используем для кришна села и вот это критерий садху святых то есть те кто все задействует для господа я Финиш. я я Окей, Баларам Кришнаприя Ки. Ой, ой, это Баларам sound not coming clear, you know? job. Okay. You no, know, you tell everybody writing his name, пожалуйста у кого имена написаны не латиницы не по английски напишите, пожалуйста по английски есть пользователь зум кто наркопал пробук кто с вами? Дай, Гуру хорошо. Okay, And история ки же. Хорошо. Окей, окей. Ивар индлека, Хавари индлека. Индлека хорошо. Your, okay. Is okay. your health okay. Your health okay. Sometimes okay. Improve Some time your time. Health. Yes, little bit, uh, improving, Гуру Okay, okay. And sir, what is the situation of Karuna? there? are Karuna increasing, increasing. Okay. Uh, Guru Maharaj Karuna is increasing, according to official information. And Vishaka, didi Harso. <laughs> yes, <laughs> <laughs> <laughs> Krishna. thank you. Okay. Да, давай, Махараджа. okay, everything? Окей, okay, Окей, окей, Махараджа. Окей. Да, давай. Да, давай. Окей, все? Окей, Yes. yes. Your brother, wife, Давай. okay? Wife, children, Окей, Now my wife is Navadvipa. I did My wife now is in Navadvipa. Ви Prabhu. Рудеев, oh, you... Грудеев? Oh, okay, and Amalakrishna, Prabhu, okay? Amalakrishna, Hariswar? Yes, Guru. Okay. Amalakrishna, Prabhu. Найна, Манжери. Hariswar? Hashogurudev. Gurudev, Guru Guru it's uh difficult come to to uh uh to Navadi Parikraba yeah, Sundar Gapal, you can tell Sundaragupal if we, if karuna is the okay then it's the you know parikma no problem if karuna so much increase you know maybe making some difficulty. Mm -hmm. so, Отлично. Бурдев говорит, что если ну, как бы, ситуация с коронавирусом будет ухудшаться, то надо как бы э, ну, разумным, разумным быть. То есть э, в смысле э, смотреть, если слишком большая корона, то можно не ехать, насколько я понял, по парикраму. Вот, то есть по ситуации. Отлично. И сама париграма как будет проходить, тоже пока понятно. Короче, ну, просто быть как бы, там, на слушать объявления на связи. Сургапал, отведай Гурудеву, пожалуйста. Что, Sanadana, что, что, тур не состоялся, потому Ananda что здесь очень много баллов. Гурудеву не состоялось. Аннадамухан Брабу. Аннадамухан Брабу. Аннадамухан Брабу. Аннадамухан Брабу. Guruji, and, and Ananda Sakti, How are you? And how good. You are a son? Uh, good. <laughs> Atul Prabhu, Ladini Sakti, how are you a son? Yes, yes, good, good, little bit, no good в кэ в Ин моско. Ее Все хорошо. And, uh... Джасуда Нандан, Кришна Дас, Падмани, Дина Тарану, Пробу, Хаварию, Джасуда Нандан. Yes, on yes. uh, journey, but uh, she is staying mostly. She's okay. Джасуда <coughs> Нандан, Take to out. Okay, can tomorrow you can meet you everybody, okay? Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Харе Харе. Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Харе Кришна, Харе Кришна, Кришна Кришна, Рама.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 Рама everybody put tillak, Завтра yes. дресс-код, только, пожалуйста, с тилоками. <laughs> без тиллоков не пускаются на даршин преданные. Ихаринам, пожалуйста, учитывайте свои круги. And your house, Gurudev, this Katha, you know Katha, Gurudev Katha, maybe Swami Maharaj Katha. They are and and this house, going, when they are doing working in the house, you know they are doing service. They are listening to Katha also and listening to Seva also. Okay, you tell must you can do this thing. Yeah, sure. This way you can get you sadhu sadhu sangha. Город еще раз повторяет наставление сегодняшнее, чтобы дома у нас звучало Харикатха, Гурудева с вами Махараджа. И мы, когда выполняли севу, слушали Харикатху. Это поможет нам быть в Садусанге. Если, если вопросы есть, пожалуйста, подготовьте. Завтра okay. можно будет задать. Да, я говорю, да. Аминь, are you uh -huh. doing some service? Uh -huh. Uh -huh. Doing some, some service? Yes, I'm not doing service? Yes, I do. Huh? Yes, yes, I do. Всем okay. yeah. Спасибо преданным. Yes, Hare Спасибо всем.